Привет! Мы расширили нашу сеть, в этом видео расскажем вам, как найти нас в торговом центре столицы. Самый удобный и ближайший вход к нам от гостиницы «Минск». Когда окажетесь на площади независимости, идите к подземному спуску возле гостиницы «Минск». Увидев название торгового центра, заходите в ближайшие двери. Магазин Декабай находится на втором этаже, спускайтесь по лестнице, потом заворачивайте за эскалатором и вы на месте. Наш светлый магазин так и располагает прогуляться среди полок с различными тканями и обязательно унести что-то с собой. В этом магазине мы собрали для вас швейные аксессуары от лучших производителей. Например, иглы Шмец. Это крупнейший немецкий производитель швейных игл в мире. Нитки Мадейра и Аврора. Высочайшее качество нитей, которые не пушатся и отличаются прочностью большим разнообразием оттенков. Также здесь большой ассортимент постельного хлопка. Ранфорс, сатин. Есть как принтованный, так и однотонный. Очень много детских тканей. Муслин, фланель. А еще к нам уже приехали новогодние принты постельного хлопка. Пишите в комментариях, если хотите на него обзор. Более подробный обзор на ассортимент магазина в торговом центре столицы сделаем отдельном видео. А пока вкратце что еще есть итальянские ткани, еврофатин, также костюмные ткани производства комволь, некоторые позиции пальтовых тканей и другие. Этот магазин будет работать ежедневно с 10 до 10. Запоминайте наше местоположение, второй уровень, 517 помещение. Для посетителей, кстати, работает паркинг и первые два часа предоставляются бесплатно. Очень ждем вас в гости.